Добрый вечер, дорогие друзья! Много лет прошло с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. Но эхо этой страшной трагедии не затихает в человеческих сердцах. 79 лет минуло с тех пор, когда в 1943 году были освобождены от гитлеровских захватчиков Сталинград и Ростов-на-Дону. Эти события стали началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Давайте вместе с нами... Пройдемся фронтовыми дорогами от Сталинграда до Ростова и вспомним те страшные дни. этот знаменательный день мы склоняем головы над светлой памятью героев, отдавших свои жизни за освобождение нашей земли, за нашу свободу и независимость. Пускай назад история листает страницы легендарные свои, и память через годы пролетая нам восстановит памятные дни.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 на огромной территории 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, больше 2 тысяч танков, 2 тысячи самолетов, до 26 тысяч орудий. И гранаты, свистели мины в бомбе-болгу, Акации кивали виновата, а в городе горел последний дом. Вели в атаку мужество и воля, лицом к лицу, не ведая преград, Перенося немыслимые воли, отчаянно дрались за Сталинград. Солдаты, офицеры, генералы, здесь вашей кровью полет каждый шаг. Все в пепел превращалось изгорало и и отступал разбиты вами. Yeah. Вы к дому шли, но самой длинной дорогой. Дороги разные у всех, но общая одна, Кровавая, тяжелая и злая. И на колени многих ставила она, Смертельным холодом сердца солдат сжимая. обороне Ростова посвящается. Слова и музыка Сергей Криванов. Их было шестнадцать, запомни, дружок, в учебниках этого нет. И поля отцов закрыли сердцами шестнадцать ребят нашли ум. Посидевший курган. А время все дальше течет и течет. Ты слышишь, Сергей Огонян? А пага стране не так. Я крикнуть готов. Погибли в степи все шестнадцать не зря. Жив люди. 2 февраля советские войска в составе 44-й, 58-й, 51-й и 2-й гвардейской и 28-й армии перешли в наступление на ростовском направлении. Красной армии противостояли 1-я и 4-я танковые армии вермахта. Страшно было смотреть, во а что превратился некогда цветущий город, представляющий собой сплошные развалины после оккупации. Гитлеровцы 8 дней удерживали Донскую столицу и этот период вошел в историю как кровавая неделя. Фашисты расстреляли 40 тысяч мирных жителей, 53 тысячи угнали в Германию. 14 февраля 1943 года части 28-й армии под командованием генерал лейтенанта Герасименко овладели городом Ростовом. Столб на дни, И долго, долго, с нами, и долго и на, на, а на мою, снова, Не на восток, Не не Не Великая Отечественная война. Не обошла стороной ни одну российскую семью. Многих женщин судьба назвала скорбным словом. Солдатская вдова. В небе над полями журавли летят. Тихо плачут вдовы, а под густят. В памяти не лечится, снятся жена, а любимых сны. Возвращаясь, молятся с ночи до зари. Но вернулись домой. Je l'ai Давно гремела Великая Отечественная война. Заросли травой окопы. Практически не осталось живых свидетелей той страшной трагедии. Но мы должны помнить тех, кто завоевал для нас победу, кто никогда не увидит чистого мирного неба. Mm hey! -hmm. See Все, что нам дорого припоминается, Песня звучит веселее. Все, что нам дорого припоминается, Песня звучит веселее. Редко, друзья, нужно часто приходится ночь когда дарено. Время, не спит, Время, как водится, а Как на пути подойдет. Сила совпада, я не знаю, Мы не мы не А мы и мы снова даем. и 14 февраля особенная памятная дата освобождения донской столицы от немецко-фашистской нечисти гвардейцы и артиллеристы в огне руинах и пыли вели на улицах ростова ожесточенные бои неокупации ростова тянулись мрачной чередой Разрушенный врагами город не удалось сравнять с землей. Исполнить всех их поименно, и дать их подвигу отдаст. Испомнит всех их поименно, и дань их подвигу отдаст. Припустят флаги и знамена, и Дон, и Волга, и, и Кавказ. И звезды не воскло...